И всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Сказикит. Сегодня я вам покажу вот такой вот пакет текстур. <кх> Не помню, как он называется. Он просто меняет здесь все. Вот смотрите, как, какие у нас стали. Э у ну, стеклянный блок и панели. Смотрите, как, какая обкуренная корова. Ацилоты. Ацилоты вообще как кошки стали. Ну, вот она, обкуренная корова. Волк. Волки реалистичные стали. Спроты. Вот сейчас. О, да, и сама по, по себе даже графика мне нравится. Да, иди, давай, давай, да да, да они реально реалистичнее стали выглядеть. Курицы. Тво, тоже неплохо. Mm -hmm. Это что? Это какашка? Это реальная какашка? Mm -hmm. Что это такое? Чернильный мешок. Овца. Овца, что курила? Знаете, это же друзей. Ой, куряки, а. курят, пьют, офигенно. Он везде здесь даже просто все выглядит, как, как... ну я не знаю. Так, так, так, так, так, так, так, так, и вот так. Я не знаю, я думаю, вот этого жителя не надо показать, но я лучше покажу я тоже как обкуренная какашка выглядит, ведьма. Что? Что? Вот это... Вообще... Офигеть. Аск... Легкая. Офигеть! Ифрит. Да уж что за лысые такие? А вы как? О, вы тоже не повр. Пещерные толк вообще какие-то обкуренные стали. Нормально. Он уже обкурился зомби обкурин обкуренный так это конечно весело неплохо я вам скажу даже а вот это как выглядит что как Фу, привет. что что что все я не хочу я хочу поторговаться офигеть видите как изумруды жирная курица офигеть она выглядит конечно так, ну продолжим. А, крипер, это, это, это, это, это, это. Всё. Крипер, ты вообще кто такой? Шоу-мин-псих? Лучше ну, шо, давай, давай, давай, давай. давай. Опа, вот так, красавица. Что? А ты что? А ты? А ты как? Чё, как? Вот так, вот. Готов. Это скелеты? Офигительные, эпичные. Это простые пауки, но не больше. Это зубы офигеетные. Да мне вот, все таки нравится этот плятв. Ой, какой вот текстурпак. Достой, куда -то -то. Да стой, я куда-то полез-то. Давайте я его в накуренную вложу. Офигеть, накуренный чё. Он ещё так горет смачно. Это что, это какие-то баклажки. Так. Книга и перо. Вон они, как что стали. Прикольно. Э -э. Ага, хорошо. Что Что у нас еще здесь новое? Он просто все блоки. Это такой классный текстур текстурпак. Вот мне он понравился. Я, наверное, скину ссылочку на него. Во! Примерно показалось командный блок вообще. Эти лука. Обкуренные головы. Как вообще про них забыть? Голова скелета. Через скелет сушители? Это зомбаки. поставь голова Стива. Офигеть, как Стив Зомбак. Газ, ты, такой? Ну вот, спасибо за внимание. С вами был я, Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.